Доброго, вам доброго времени суток, друзья, вы на канале Займан. Слышите? Слышите эту героическую музыку? Я тоже не слышу. Ну ладно, продолжаем. Первый раз мы играли онлайн, то есть в Epic Games вышла версия этой игры бесплатной, где мы сейчас и играем, и я решил попробовать сюжетную миссию. Как вы помните, сюжетка мне понравилась Хотя изначально мы, кстати, вот этим вот андроидом летали И я думал, что сюжетка мне не зайдет Но как только я продолжил, как только освободил своего хозяину А точнее хозяйку, если углубляться в подробности То мне сюжетка более-менее зашла Давайте посмотрим, что нас ждет дальше Так, начать задание Здесь можно выбор карт сделать В смысле выбор карт А. -а, -а. Защитный жилет Использовать Смертоносное наступление Блин, интересно Я еще, получится особо не попроходил То есть первую миссию только прошел, а у меня уже Открыто много оружия Блин, прикольно, прикольно а, Я так понимаю, по дефолту у нас стоит вот эта вот штурмовая винтовка Сейчас мы попробуем ее заменить на какую-нибудь другую по сути, мы играем скрытно, поэтому я бы что-нибудь взял такое тихенькое и что-то типа снайпы. Сейчас посмотрим, есть ли такое мощная и точная бластерная винтовка. Ага, это нам не подходит. Это тоже, я так понимаю, снайпа. Скорее всего, в онлайне мы с ней воевали. Пистолет. Ну, это офицеры носят. Тяжелый многозарядник. Ну, это типа дробаша, я так понимаю. Снайп, а вот какая-то интересная модульного бластера соединяет себе точность они а в дальней дистанции В принципе точный удлиненный бластер предназначен для поражения цели на дальней дистанции ну и пулемет Че взять я предлагаю какую то из этих снайп вот вот это нора главное чтобы патрики были на нее а то сами понимаете, может там будет штук 20 <къех> Этого очень мало Так, продолжить компанию, Изучить А что изучать-то? Мне почему-то Origin пишет, что я не в сети и не знаю почему А, Типа можно на скинчик, да, свой посмотреть В чем одет Оружие со стороны проверить Ну, неплохо Только как начать? Я так и не понял а, это изменение персонажа продолжить компанию продолжить компанию изучить подключиться обязательно надо быть э, онлайн чтобы играть сюжетную миссию я не пойму а вот начать задание тю я туплю вообще конкретно извиняюсь ребят Эндер ⁇ это планета, на которой мы находимся. Лисистый спутник служит обороны пунктом второй звезды смерти, с помощью которого император Паладин, Палпантин, Палпатин планирует уничтожить Альянс. Изученные награды можно изучить в разделе ⁇ Карьера ⁇ Ну, я понял. Смысл их изучать, если их нету просто. Ребят, не забывайте комментировать ролик, э, ставить лайки. Сейчас я буду выкладывать ролики премьерой, то есть вы будете смотреть и обсуждать сразу ролик. Не просто писать комментарии, либо вообще ничего не писать, а именно обсуждать можно было ролик. Так, я помню, на этом мы остановились. Сейчас я немножко привыкну к клавиатуре. Как-то менять вид, все дела. Так, это вы это рукопашка C, смена смена просто я забыл как от, от первого лица Блин. как назад с контрольной точки сейчас я посмотрю в настройках как поменять все-таки режим от первого лица стандартным а, так смотрим мировой процесс создатели аудиоуправления вот как это он должно называться смена лица да что то тут не вижу ничего геймпад измен а вот привязка клавиш так придется приближение левая карта правая карта ближний бой взаимодействие открыть чат чат чат чат выбор реплик эмоция тут эмоции даже есть интересно способности шокера дроида Смотри, способность короче надо нажать на f1 f2 f3 лишним не будет точно переключение камеры вот она c а подожди это другая другое это ты меняешь положение право-лево. А где переключение самой камеры? Вид от третьего и от первого лица. М -м, странно. Звездные истребители, техника. Может, в увидим это? Посмотрите влево, посмотреть вправо. Не, нету. Блин, а я не помню. Что, пить пробовали себе? суперсила, да, как это применил Что происходит? А, здесь как в Звездных войнах, тебе типа маленький, то вот, этот дроид помогает. Там лутает все вместо тебя и так далее. А зачем прям возле начала миссии делать вот этот ящик? Со сменой оружия. Как-то нелогично вообще. А -а -а -а, вам это ничего не напоминает? Coming, вот это горящее. battlefield 1, помните? Здесь, я думаю, мы в рукопашку пройдемся. Не-не, я не могу так. Мне надо поменять прицел. Вообще не могу. Альт. Что это? А, миссии показывают. Е-сканирование. Тоже что-то непонятное. И Все-таки меня интересует, как сменить лицо. Блин. Так, F1, контакт, доната, сканирование, смертоносное наступление и шок. Это, я так понял, способности, да? Окей, okay, как лицо менять? Я как-то прошло О, тут еще и 4 юзать можно. Консольные эти есть. понятно но я как-то проходил я проходил как-то прошлую серию от первого лица от третьего тоже конечно красиво но воевать неудобно так меня кто-то видит меня кто-то видит Ого, их тут а кого Да блин, она сейчас убьет тебя, ты чего? Гонишь так долго перезаряжаться? Вообще мне не нравится, да такой степени не нравится от третьего лица играть. Реально неинтересно Просто скиллуху не чувствую вообще. Где вот он нарет? Я его ничего не вижу. Отыграл бы я от первого лица, я бы его сразу увидел и убил. Он еще перезаряжается так долго я так понимаю что патроны все это собирать мне не надо правильно так где-то еще кого-то слышу вижу а да я бабу об, об огонь походу дотронулся и нанесся мне маленький урон незначительный хотя нет есть типы еще. Поставались маленькие остатки. Ну типы здесь легкие. Я понимаю, конечно, что это. Начало игры. Сзади где-то. это такое ладно давайте сменим выбор оружия все таки снайперская винтовка это не то что нам нужно нам нужно что-то типа вот этого использовать вернуться в все у меня пулемет есть поехали Слушайте, я неплохо робит Неплохо рубит Пулемет В принципе, с первого удара тут и подкрадываться не надо Просто Но у него урон маленький Не такой, какой хотелось бы Бункер наш О, тут можно оружие, да, сменить? Но это сейчас, если мне, в принципе, понадобится Я, может быть, и сменю Типа, чтобы не перезаряжать полчаса. Блин, вещь, реально вещь. Но перезаряжается до долго, очень долго. Хотя не нормально. Мне кажется, штурмовуха и то больше тут перезаряжалась. Так. Вот в прошлый раз меня как раз где-то в этом месте и убили. Тут главное бегать. будешь стоять на месте, тебя сразу сольют. Блин. Надо всегда чувствовать будто ты играешь в папах Скэн. а что оружие не меняет okay. о это же наши тиммейты да да yeah. получается мы своего защищали встретиться с агентом мико okay. еще такой же будет как мы я так понял да и мне было интересно было по сюжетку увидеть э, тему Мандалорца. Я вот сейчас как раз просматриваю второй сезон этого сериала, и okay. прикольно Мы бы было посмотреть. я все равно таки не понимаю как изменить придется придется на после этой серии как это сниму уже полностью зайти прогуглить потому что в настройках я так и не нашел в настройках управления я помню что мне сказали когда я онлайн играл что меняется на определенных персонажах. Хотя я и ей же играл. Не, не пойму все-таки. Блин, графика вообще четкая. Жаль, что вот я сам посмотрел первую серию, да, свою, которую я прошел. Я посмотрел, но не передает, не передает всю картинку, которую ты видишь на мониторе. Вообще не передает. Там вообще не то. Не понимаю, что произошло. Что на уме? Добраться до четвертой платформы. Я так понимаю, мы этого типа, которого мы должны были найти, как его Мико или как-то, мы его здесь все-таки не нашли. да и получается мы узнаем так три четыре пять шесть врагов да еще с хе-шку после хаешки подпушим немножко Да, хпшки они все равно сносят нормально Не зря я поставил все-таки высокую сложность Так интереснее играть По сути, если ты скилловик, то тебе практически ничего не угрожает Но ты должен успеть их вовремя всех убить Если ты не успеешь их вовремя убить, то тебе неплохо урона тоже самому нанесут Я хочу еще разведать правую сторону, посмотреть, что там есть. И скорее поменять оружие. Все-таки пулемет это не мое. Здесь пройти можно, да? Я так понимаю, здесь вообще свобода... Свобода действий большая. Только карты нету. Это большой минус. Большой. Что нам все-таки сюда? так это ппшка какая-то нажмите то чтобы выбрать пусковую установку и для разрядного выстрела а, -а, а прикольная вещь Я не знал что два оружия можно брать а, найдем коллекционный предмет но это мне не интересно я хочу оружие взять так это что Снайп. о, -о, -о, -о. Вот это уже но Это мне нравится. Все-таки, кажется, с другой снайпой был. Это, я так понимаю, смена оружия, да? Но это мне не надо. Это мне не надо. Единственное, что я могу поставить, это какой-то новый перк. Да, вот он есть. Что это? Прерывание. Лучше не рассеивание устраивать, которые с этой заряды... Звучащая оружие, звучащие чаты, понятно. Пусть будет. Лишним точно оно не будет, поэтому поехали. Единственное плохо, если бы меня будет пушить, ну, какой-то отряд, да, то со снайперкой сами понимаете, скорострельность у меня. Немес, э, немес, ёпты. Сканируй, сканируй, дядь. Что-то музыка заиграла. Музыка заиграла, значит, враги рядом. Так всегда было. Ракетные рассеять. Ну, это рпг какая-то. В смысле? В смысле? Алло. Алло. ты чё а чё происходит? чё, не за меня? я разве за Империю играю? блин, я что то не думал, что я за Империю играю я ж вроде их и убивал вы слышали, Инферно? эвакуируемся ну, допустим, а идти-то куда? наверное, туда? Как бы эвакуация уже давно успешно прошла, если мы вбегаем наземно. Это тоже тут только припасы. Блин, опять я эту херь нажал. Оружие. Снова коллекционный предмет найден, но я не знаю, в какую сторону идти. Так, получится отсюда мы пришли. Отсюда. Ну, есть еще путь сюда. Вон, видите, какая-то лестница вроде есть. То, что, конечно, открытый мир, это очень хорошо. Это не может не нравиться. Это что? Это чую? Это свои? Нет. Я немножко уже путаю. Интересно туда можно на вышку на эту. Сейчас посмотрим. Еще плохо вот э, учитывая YouTube, да, то что он мылит, знаете там где много травы и все это YouTube это очень сильно мылит. Ни хрена она как стая лошадей бежит. Что за тень? Штурмовики летают. Средоточь, на будет на мы уже лишились двух патрулей. Так, офицеры. Офицеры помогают союзникам сражаться эффективнее и могут размещать оборонительные турели. Уничтожить офицеры первыми, есть А, ну это понятно. Скэн. Скэн сейчас с хаи. О, с помощью этого. Блин, что-то херово она стреляет. Она, короче, отражает патроны. Отражает патроны, эта херня. Так как я не попал? Где? Вали, вали, вали, вали, моя дорогая. Ты что, не видишь, что у нас пушат уже? Хорошо. Я не понимаю, как они достают так. То есть, по сути, ты легко врагов можешь убить. Но также легко могут убить и у тебя. Странно, вроде первый выстрел. В голову попал. А толку особо я и не увидел. Флипать не получается здесь. Так, так, так, я не понял, что это? Блин, что происходит? Какие гранаты? Откуда они тут? Так, мы ну, до четвертой платформы это вот мы, да, добрались, получается? Сейчас я попробую фланги проверить. Как переключиться на вторую рыжку? Я не хочу с этой бегать. Но вроде все. Все зачистили. Хаски. Хаски, пошли. Ракетный. Ну не нужно мне. Смысл один раз стрельнуть? Вроде кораблей нету. Поэтому использовать это мне не обязательно. Нет, это... Может это кастет? Может это кастет? Хотя нет. Она прикладом собирает. О, Джонни Депп. Ой, Делл. Мне очень не нравится, что я играю вот этими белыми мразями. То есть, это получается, мы играем империей. Я не хочу играть империей. Какой смысл? Я был в самом начале, сюжетку проходил, я убивал их. Сейчас я за них. И что-то хер пойму. Что это такое? А, снова это. Ну, пусть она лучше у меня в руках будет огнеметчик Вы против повстанцев короче это очень плохо очень плохо штурмовая какая-то ну да штурмовая Я не знаю в тихую попробовать может ты меня не видишь. <связывая> Представьте вот так вот боковым зрением, не видите, что к вам подходит штурмовик? тупо вырубает вас. Жалко, пулемет нельзя развернуть, так бы можно было... В принципе, помощь мне есть, есть. чем мне бояться? Поехали. О, вот это я не подрассчитал. Я и не подрассчитал, что будет вот этот тип на железном коне. Но я не знаю, может у него хпшки не так много, как я думаю. Ладно, в любом случае у меня есть пулемет. Так откуда его верю здесь? Откуда они берутся? Ты эту сторону хотя бы кроешь, чтобы я ту мог прикрыть. Так, это свои, да? Развернуть, к сожалению, я не могу, племя В принципе, изи, easy. Че это? Что за просадки почему я поехал один мне еще многое предстоит понять нечто еще и заводить истребить сильную эвакуацию блин ну первое миссия, честно говоря мне больше понравилось как ни крути РПГшка. шка чуть постоянно смотрят в противоположную сторону они ведь знают о моем присутствии Вообще как-то нелогично. Очень нелогично. ой ой ой ой Чувствую, кому-то сейчас жопа будет. У кого-то сейчас пригорит. Они очень сильно, они очень жестко пушат, очень жестко. Жю, как тебя могут легко убить так, Точнее, как ты можешь легко убить Так и тебя могут легко убить Ближе-ближе надо подойти Сбоку где-то есть Я не пойму, я один что ли в тиме? Почему никто не помогает? сейчас тупо офицеры записят дети мы Камара. это ди дитетка... блин забыл короче имя из трех букв захватить давай захватим а зачем мне он нужен корабль не летать, прошу, я не люблю летать на них. Сделай это типа видосиком. Чтобы кат сцена какая-то была. Потому что именно летать я не хочу. Не имею желания. О, ну вроде нормально. Мне so like нравится детализация, как... Как они сделали детализированные эти. Вот в Steam я прикольно, если бы такой костюмчик был. Ну блин, ну я ж просил. Фу, как я не хочу играть вот так вот. Так, ладно, shift приближение. К это. Ускорение. это. Понятно. F это. Не пойму. Короче, ей это скорострельность. Стив, я не пойму, что. Кью это... Да. следовать В общем, мне надо оборонять, да? Увое ускорение. Пусть По я говорю, я не люблю такие миссии. Лазерный залп, форсаж и радиатор. Основное орудие не нагревается в течение короткого времени. Не знаю, как по мне это бесполезная вообще вещь. Ну что, используем форсаж? Почувствуем себя Все, форсаж закончен. Недолго он был. Я знаю, что мне уже эта миссия не понравится. Я ненавижу летать в космосе в играх. На каких-то кораблях. А еще разбегаются. Как можно сразу летать и читать, что они пишут? А, ну это типа рассчитано, что либо русские, русскоязычная будет, либо англо, что человек будет понимать, о чем говорят. А я получается, субтитры прочитать не могу, а английский понимаю не очень. Ну типа есть чуть-чуть по буквам, ой, по словам могу понять, но вместе сложить не. Вы поняли, короче, о чем я? Так, все, начались враги Враги начались Хм, странно, на удивление, очень легко убивать врагов Реально легко Сзади, да? А, нет, это спереди Так, зал. ё Ну... Блин Пучева, мне нравится. Именно стрельба нравится, что здесь не очень сложно сделали. Хорошо, так, 4 осталось. Сейчас попробую фурсаж включить, чтобы хоть как-то их запутать. Мне надо именно сзади не быть Куда я могу хоть зал Пытают включить Не понимаю как они попадают Походу мне сейчас жопа будет Еще удивлен как этот корабль Который был подбитый как он живет Как мне их словить Так вроде одного могу словить Но он вообще ни разу не поздно, вообще не поздно подключил. Блин, я думал, что столкну с ним. Вернуться в область? А где? Тут карты даже нет, валю. Прежде чем писать, вернитесь в область или что-то такое. Для начала, мне кажется, надо сделать карту, чтобы человек видел хотя бы куда ему надо возвращаться. Да сколько ей будет? странно что-то долго убивается вообще Фу. я думал сижу кому придет так форсажик немножко от них отдалимся и снова возьмем их прицел хорошо так. ну блин и сколько их будет мне интересно ведь а зачем делать эти скучные миссии? Неужели кому-то действительно нравится? Может, фанатам Звездных войн, конечно, нравится, но мне точно нет. То, что происходит на данный момент. Я не люблю на вот этих всех кораблях летать. Деп, прямое попадание. Деп, деп. Надеюсь, последний остался, нет? Сейчас еще будет тройка какая-нибудь, четверка. От новых. Скажет подкрепление прибыло. Все, покажите. Не, вроде все, да? Не, еще есть. Может, они отступят, не? Ну, типа, я корабль, который уничтожил всех. Ну, разве нелогично будет отступить? О. Прикиньте, вы такие, ну, с другом летите, да? Уничтожаете 40 кораблей, и они дальше продолжают, продолжают вас топить. И никто не боится за свою жизнь, что ты дальше можешь их можешь поубивать. Ну, типа, вообще нелогично это. Я уверен, у них тоже есть э, инстинкт самосохранения. The Emperor is dead. So what happens now? We retaliate, Commander. The Empire will have sought at the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Tell me, Aiden. What is the source of their belief? Help? Hmm. Correct. This messenger's presence is a great honor. Один, который я выбрал поделиться с дочерью. в первую Это которые вы Гарик. You <laughs> вот это я понимаю имя, а то вы всякие. Капитан, тот, капитан этот. Вот а тут просто карик что он как-то токсичный чересчур черешур. Эй, Не на ну атмосферу звездных войн, в любом случае чувствуешь, чувствуешь. Хоть мне не нравится вот эта миссия, которую я сейчас проходил. Очень не люблю летать на вот этих звездолетах всех. Фондор. Походу мы на новую планету сейчас перебираемся. Стой, перешли. А, это не планета. Мне не нравится, что я на империю работаю. Я не хочу. Я надеюсь, будет сюжетная миссия про джедаев и про повстанцев Но империи играть это вообще жесть такая. не гоните я не хочу я не хочу опять этим играть а, <laughs> ну ладно я просто думал можно как с маленькими топо у них попасть и тебя откинет ну, вопреки всем законам физики ну нет с этим немножко тяжелее сейчас попробуем еще раз plan, надо меньше казу просто Ч -ч -ч -ч -ч. как чуть-чуть медленнее лететь о по а именно по слабым местам бич. Тихо, тихо, тихо, тихо Я уже почувствовал всю мощь Этого хвостика Че? Возвращаться в строй? Ой, ну не надо Вот это с мелкими Не хочу я стрелять с мелкими Мне тут напоминает какой-то Вартандер. Там тоже, знаете, вот этот кружочек на опережение да, Мне кажется, именно оттуда и взяли эту идею. Я просто не люблю такие игры. Что мне там надо сделать? Уничтожить транспортные средства пасханцев. Эээ... А почему не стреляют по нему странно почему отмечены именно эти я... вот как всегда когда я могу применить спринт форсаж да то я почему-то нахожусь очень близко А что мне надо сделать, чтобы они не приземлились? В чем суть миссии? Это вроде которые летают, это мелкие корабли. Зачем мне их убивать? Ну ладно. Раз показывают именно эти уничтожить, давайте эти уничтожим. Может за все остальные возьмутся другие эти... Турмовики Так, хорошо Сейчас по еще ищу какая-то миссия будет Убей других Что они там хоть говорят? Like Осталось еще 200 штук. To... Мы можем заканчивать, да? Что-то типа такого. Вернуться к агенту Хаску. Это я с удовольствием. Потому что реально надоело. Не люблю я такие миссии. <coughs> Братан, я вернулся. Братан. I've up a tail. Enemy Защищайте. To... Я думал, это to... наконец-то закончилось. Пилялся. Хорошо. Пока что все идет хорошо. Как нельзя лучше. Это обязательно вообще внутрь вот это лететь. Это, в принципе... Ай, блин. Блин. Ну блин, почти под конец подошел. Я надеюсь, там какое-то автосохранение было. Потому что если не было, я не буду сначала эту миссию проходить. Ни в коем случае. Я лучше удалю игру. Она противоречит моим принципам. Hask, а, ну а ладно. Then, ладно. Да сейчас ее. On, Она под защитой будет. Надеюсь, второй раз я не впиляюсь, так? ускоряться на кью или на что что написано а мне в это влюк на залетите понял сейчас за ускорение использую из разбега сделаю разворот напасть на арповстанцев что-то я не понял о чем миссия изменилась просто мышку по всему столу уже вожу и все поедет. чего блин? не на ну серьезно чтобы вы понимали я даже не могу руководить кораблем то есть у меня сейчас был симулятор мышки все что я мог делать это свой стоит на месте Я не знаю, на ну, пехоту? А что-то да не так было. Так, но ну, остатки уничтожить осталось. О, от первого лица. писать Типисэтмышлен... мощный. А почему от первого лица изменилось? Ну типа я туказа играть от первого, но почему? Ух ты! Блин, класс. Охренеть. Вот это за этим я скучал. Ну реально, от первого лица очень приятно играть. Тают. Что-то я не понял, а кто мне урон нанес? Куда мне идти? но ну, оружку я точно менять не буду. Оружка мне нравится. Сейчас посмотрим, что я могу здесь сделать. Пулемет, мы, в принципе, уничтожили. Наверное, скорее всего, здесь. По местности я могу пройти. Хотя тут двери нигде не открываются. А, все. Консоль PC5. Сейчас будем заломать консоль PlayStation. Everyone говорит. Так, это один, да? Консоль 1. Защитить дроида. А, я по. Бля, свои. Я так понял, здесь откуда-то сейчас будут бежать все, как муравьи. Здесь хотя бы они будут А, зажимать С. Чтобы менять э, режим от первого до третьего лица, надо зажимать С. А я нажимал. Вот в общем, проблема моя. хаджиме говорит. Тоже слушаешь Мияги, да? знаю, что это, но потреблю. Чего? А кто рвет-то? Самое интересное, что мы всех уже убили, и когда я выстрелил по этой турели, все-таки, а кто это был, непонятно. Ну ладно, не будем цепляться к физике Это не столь важно, если игра более-менее нравится Потому что надо как-то разрядить обстановку Надоели мне вот эти вот стандартные игры Которые сейчас выходят Ничего просто интересного нету Вот реально Вот, он вообще прикрывает меня, нет? Блин, мне не нравится, как он меня прикрывает. Хотел бы я себе такого тиммейта в пабге. Где кто ищует? Не ну, убивать здесь людей легко, легко реально. Ну и тебя очень легко убить. уничтожить ионную катушку а -а -а -а. кто ту кто установить взрывчатку где чё ты записиу лес здоровый блин. Все таки первая, первая миссия была намного интересней. Может, я ошибся? Exactly oh, yeah, sure, sure. Ну, почему-то сюжетку многие обсирают, прежде что она не очень. Хотя первая серия мне очень понравилась. Ну да ладно, ну нет. Ну не хочу я летать. Может из-за этого людям не нравится? Потому что никто не хочет проводить время в небе? Серьезно, это ж не интересно. Ну интересно воевать в небе. Блин, ребят, если есть такие, напишите в комментариях, кому интересно воевать в небе. Я задам вам вопрос. Вы здоровы вообще? Серьезно? Как можно вот это любить? А почему стрелять-то? Да. Выпуск получился скучным реально сам чувствую, потому что даже поеморить не на чем, столько скучно, что Сейчас. реально неинтересно, неинтересно. Я надеюсь эту миссию я пройду и хотя бы будет что-то наземное, хоть что я смогу повоевать, а не снова летать на этом. то что если пол игры я буду летать, я не хочу проходить эту игру. Мне надо было сначала посмотреть обзор все-таки на нее. Мне сейчас она очень не нравится. Мои впечатления очень сильно это... Подвели начальные. Вначале мне игра очень-очень понравилась. Если не считать андроида, э, робота, дроида, в котором мы играли в начале «Летали». То игрушка мне очень понравилась Исходя из первой миссии то Как можно в этот шпиль маленький было врезаться? Именно поэтому я не люблю летать Хотя и то, блин, я осилил Microsoft Flight Simulator Все, знаете, это где над миром ты летаешь, над настоящим Если я там нормально летал, то как я могу здесь плохо летать? это глупо это очень глупо глупо и неинтересно некоторые скажут так не играй в нее. ну блин ребят хочется ж попробовать сюжетку я же, надеюсь не вся сюжетка состоит в том что надо просто летать и убивать корабли правильно? я надеюсь что-то изменится Так, в основном мне стоят две задачи. Еще вот вторая есть. Уничтожить именно вот эти штуки. Блин, я, похоже уже. Мало хп имею. Давайте немножко спринт, наверное, используем. Мне новую задачу, по-моему, дали. Только я так и не могу на эту стрелочку выйти. Ага, вот этого, да, убить? Что говорит и что же истребители повстанцев а сколько их три штуки только а ты блин я не понимаю а все остальные это что не истребители летают или это определенные самые опытные что Просто... не знаю миссии какие-то очень странные что это было сейчас Отлично, спутники скоро окажется безопасности. Да блин, меня сейчас убьют, алё. Я уже дымлюсь. Я, кстати, хп не вижу. Атаковать зажимы. Что, зажимы? Еще подсосы написали. В общем, надо вверх. Надо вверх. И после этого снизиться и нормально атаковать. Блин, вообще не в ту стреляю. А что за зажимы это? А, все, я понял. Кажись понял, если не ошибаюсь, если не перепутал. А, не выдели? Нет, стоп. Один есть. А, это типа ножки, зажимы это ножки, ножки корабля. Хорошо, сейчас развернемся. Все что ли? Есть еще? Прогрессий топ. Завершить задание бесстрашное. Полученные награды можно изучить в разделе карьера. В общем, я так понял, мы какую-то главу завершили. Блин, я надеюсь, что больше этого не повторится. Иначе, я не знаю, не хочу я туда больше в ней играть. Прикиньте, какие то масштабы, да? Ну, типа, сколько кораблей мелких может в таком большом сидеть? Сколько там людей вообще? Коронавирус это типа если сократить корпус коронавирус блин ребят простите но вы очень скучно обсуждать о наконец-то это шит этот как его ну он да йода нет не мастер йода это другой а... люк скайвокер да или нет R2-D2, да, это Люк Скайуокер. Люк, да, в натуре. Ё... Блин, ну, ребят, это уже значит в следующей серии мы пройдем. Давайте на этом сохранимся. А, оно автоматически сохраняется. Ну, в принципе, все, будем тогда заканчивать серию. Концовка сразу, скажу, мне вообще не понравилась. Очень удивило. Очень удивило, что целых полчаса я летал на этом космолете. Никакого удовольствия я от этого не получил. Первая часть задания была средненькая, я ожидал большего. Вторая часть прохождения меня просто убила. Она настолько скучная, что я уже был под сомнением, играть мне дальше или нет. Ну, сейчас я увидел Люка Скайуокера и думаю, в дальнейшем я буду продолжать все-таки проходить эту игру. Ну, в принципе, все, ребят. Спасибо за просмотр. Ждите следующей серии, пишите комменты, лайки ставьте. Всем пока.